Друзья, сегодня 29 июля 2021 год. Мы на Арбатке. Третий день. Два дня был шторм. Ветер был с моря. Медуз не было. Комаров не было. Сегодня я вам покажу, сколько комаров мы собрали. Вчера вечером они налетели. Мы в жизни не видели столько. Ветер сейчас суши И штиль на море. Штиль. Именно то, чего мы ждали все три дня. Конечно, купаться на Азове можно и при шторме, но это никто не, не поплаваешь. Сегодня утро еще. Сейчас 7 утра. Штиль. Солнышко уже поднялось. Солнышко уже поднялось, видим. Море спокойное, тихое. Чем мне нравится... Арбатка, то, что здесь азов прозрачный. Сейчас покажу вам водичку. Прозрачный азов. Здесь ракушняк, не песок. И водичка прозрачная за счет того, что здесь ракушняк. Сегодня прекрасная, замечательная летняя погода. На крылечке мы собрали совочек целый, комаров. Именно наш пансионат каждый вечер, говорят, проводит обработку, то есть протравливают комаров. Но их много, потому что здесь болота. Столько комаров мы вчера вечером не видели. Они облепили всю нашу дверь. Мы открыли балкон, хорошо, что мы взяли эти средства. А вот мы, о, стою возле моря и комару кусил. Все-таки есть, ну, не так, ну, не так, как мы вчера вечером видели. Вечером вчера это было что-то с чем-то. Я никогда в жизни не видела столько комаров. Хорошо, что у нас были средства от комаров. Мы сразу же в комнате все побрызгали, вышли, провели обработку, они все попадали. Таким образом Но сегодня море Если не приплывут медузы Будем купаться Сейчас мы утро Идем плавать Все, друзья, хорошего вам отдыха Подписывайтесь на мой канал До новых встреч в эфире Друзья, прошел буквально час после того, как я снимала. Хочу показать вам. Вот такое люди называют божки. Цепляется к ногам и кусается очень больно. Вот такая штучка. Уже поплыли медузы к берегу. Ну, теплое море. Хотят все, всем хочется в море. Возле берега полным-полно вот таких вот. Комары. Комары пошли, блохи. А сейчас покажу, покажу какая-то Пока нет медуз. Можно поплавать. И нужно. Сразу хочу показать, сколько комаров. издалека камера не передает крылечко все усыпано здесь